Давайте потихонечку продолжать еще немного теории. Чтобы вы более подробно разобрались, что такое технология блокчейн, я вам расскажу, как формируется цепочка блоков. Смотрите, значит, каждый блок новый состоит из чего? Из заголовка. Дальше идет некий ключ блока. И это ключ блока состоит из транзакций плюс ключ прошлого блока. Соответственно, как только набирается какое-то количество транзакций, ну, скажем, вот в этот блок включается 300 транзакций. Они добавляются в этот блок и, соответственно, формируется новый блок. После того, как он подтвердился всеми участниками по различным технологиям консенсуса, либо это Proof of Stake, либо это Proof of Work, либо это Mining, Все. Соответственно, если это майнинг, кто-то рассчитал, получил кто-то награду за создание этого блока, кто быстрее успел рассчитать. Все, блок сформировался. Мы теперь копим следующие транзакции и ждем формирования следующего блока. Скажем, следующий блок набралось еще там 150 транзакций. Вот транзакции второго блока. К нему создается заголовок. Ключ берется блока 2 который состоит из транзакций и ключ от прошлого блока. По каким технологиям неважно, все это делается, все равно это все построено на чистой математике, потому что в криптовалюте, в блокчейнах, на которых построена криптовалюта, нет никаких третьих лиц. Их никто не регулирует. Все это создается автоматически при помощи там, чисто математики, на которой работает блокчейн. И все это подтверждение, все это идет автоматически. Как только транзакции набрались, как только кто-то нашел там следующее решение и подтвердил, что все корректно, все транзакции могут быть проведены, то, соответственно, формируется следующий блок. Все после того, как второй блок сформировался, уже изменения никакие в нем невозможны. Переходим к формированию следующего блока и так далее. И при этом вы можете отследить все, что происходило в данном блоке. Вы видите все как бы Адреса, с которых там, с адреса 1, например, кто-то переправил определенное количество денег на адрес 2, с адреса 2 деньги потом частично перешли на адрес 10, вы это все видите. Единственное, чего здесь нет, это подтверждение личности. Нет верификации, вы просто видите номера адресов, но не знаете за кем, кто стоит за этими адресами. Конечно, сейчас в 21 веке и куча людей, которые совершают какие-то транзакции, публично об этом говорят, там СМИ вычисляют, кому это может быть при... принадлежать данный адрес, и многие адреса известны, что они принадлежат неким компаниям публичным но тем не менее, существуют адреса, которые никто не знает кому они принадлежат, и только могут сделать те или иные выводы, например есть адреса, которые там, там 3-5 лет, на них лежит огромное количество биткоинов и потом вдруг хозяин этого адреса берет и половина биткоинов заводит на какую-то биржу и что-то с ними там производит. Продает, к примеру. И это сразу э, отслеживается участниками. И часто вот действия с крупными кошельками, где лежат там большие миллиардные суммы в биткоинах, э, часто отслеживаются э, другими участниками и смотрят, а что делает крупный игрок, так называемый кит который вдруг держал там огромное количество миллиардов долларов и потом вдруг взял и решил их продать на это тоже некоторые обращают внимание вы можете да, в средствах массовой информации часто увидеть там запись крупный кит который долго не там не тратил каких-то денег перевел деньги на биржу binance о чем это говорит да сложно сказать о чем это говорит перевел да и все что его подвигло, кому принадлежит этот адрес, в какой стране находится хозяин данного адреса. И вообще, может быть, это компания, может быть, это вообще какие-то сомалийские пираты, никто не знает. То есть вы знаете, видите все транзакции, но не знаете, кому принадлежат вот эти все адреса, которые совершают те или иные действия. И ваш адрес тоже он ей существует, и никто не знает, что он принадлежит именно вам. Вот так работает технология блокчейн. Теперь давайте посмотрим, ну к примеру возьмем, предположим, что мы говорим сейчас о сети биткоин и посмотрим, как происходит транзакция в сети. Сеть биткоин, соответственно, смотрим. Цифра 1. Пользователь А хочет переслать деньги пользователю Б. Что происходит в сети? Транзакции, не только эта транзакция, но и многие другие транзакции передаются в сеть. Предположим, сеть биткоин и начинают собираться они в новый блок. Как я уже показывал, новый блок может включать много транзакций. Там не каждая отдельная транзакция попадает в сеть, а формируется некий блок. После этого, смотрим цифру 3, блоки рассылаются для проверки всем участникам сети. Все участники они равнозначны в сети биткоин и все участники, которые участвуют в данной сети, подключены к ней полностью будут проверять данный блок. Есть майнеры, которые будут пытаться, постараться первыми добыть вот этот необходимый, совершить необходимые математические операции и подтвердить данный блок. И кто-то, когда кто-то первый майнер это сделает, остальные участники сети проверят. Потому что найти решение сложно, но проверить его просто. Поэтому все проверяют. Если все участники сети дают добро, то, соответственно, Переходим к цифре 4. Каждый участник, вот этот блок, записывается в свой экземпляр базы данных. И фактически вот эта база данных, она лежит на различных компьютерах. Вот как вы видите здесь, это может быть ноутбук, это может быть а, какая-то а, сетевое оборудование, это может быть даже телефон мощный, на котором лежит база данных. То есть каждый записывается в свой экземпляр. И соответственно, даже если вот какой-то, компьютер выйдет из строя удалится сгорит э, будет там разбит украден э, на других у других пользователей сохраняется вот копия этой базы целиком поэтому хотя бы если один компьютер будет подключен к сети биткоин, она будет продолжать функционировать чтобы полностью вот эту сеть удалить нужно э, ликвидировать всех участников сети а чтобы сделать э, подтасовать какие-то алгоритмы сделать украсть средства этих пользователей всех в сети биткоин нужно создать мощность вычислительную мощность равной 51 проценту всей сети что на текущий момент просто невозможно и чем крупнее становится биткоин тем он становится надежнее и надежнее как я уже говорил с 2010 года ни одного взлома данной сети не было после этого переходим к цифре 5 Блок попадает в цепочку блоков, которая содержит информацию обо всех транзакциях. Все, транзакция совершена, больше уже ее изменить нельзя, и средства попадают к пользователю Б. Все эта информация записана, и теперь вот некие средства, которые раньше принадлежали пользователю А, теперь принадлежат пользователю Б. Если пользователь А указал неверный адрес, то, к сожалению он никогда своих денег не увидит и пользователь б тоже эти деньги не получит достаточно ошибиться в одной буковке адреса и деньги уйдут совершенно никому возможно вообще уйдут на несуществующий адрес потерянный например кто-то потерял у кого-то сломался компьютер а он не записал необходимые пароли для того чтобы получить доступ к своим деньгам все деньги пропадают в сети раз и навсегда и воспользоваться ими не может никто я дальше буду рассказывать, что 20% приблизительно биткоинов потеряно раз и навсегда. И уже никогда никто не сможет ими воспользоваться по глупости, по ошибке. Поскольку нет третьей страны, которая контролирует все это, то вся ответственность лежит только на вас. Поэтому вы ответите ответе за свои деньги. Вот как работает приблизительно блокчейн. В следующем уроке будем рассматривать различные типы блокчейнов и как они взаимодействуют между собой.